Детская книжка «Веселые машинки» из серии "Умной картинки» издательство «Азбу Кварик Белфекс». У данной книги настоящий детский планшетик, почти как у взрослых. У данного планшетика 4 режима – звуки машинок, 10 веселых песенок, интересные загадки и умные игры. Выбирай режим и играем. в нем. Что это? Молодец, автобус. Давай поиграем. Для ответа нажимай на машинки. Угадай, какая машина так звучит.